всем привет итак осень пора переделок доработок тюнинга своих мотоциклов есть время поэтому сегодня будет очередная доработка питбайка двадцать 125 то что давно хотели сделать но все руки не доходили Это установка дополнительного брызговика заднего то есть удлинение штатного так как спину забрасывает во время езды по грязи. Очень хорошо. Думал я, как сделать. Смотрел видео на ютубе. Кто-то с парка пластиковый вырезает. Пластик ломается, как потом показывает время. Было решено все-таки сделать из резины. Что я применил? Вот старые брызговики, вернее не брызговики, а коврики в салон от классической машины, семерка, шестерка, копейка, там по краю коврика на передних есть вот такая полоса вот такой резины она миллиметра четыре такая хорошая резина вот я отрезал от одного кусок вот, как будем крепить так как здесь бугеля нету под крылом, под пластиковым на БСЕ. Было принято решение крепить таким образом. Вот такая пластина строительная для крепежа потолков, гипсокартона и прочих вещей оцинкованная. Значит, для чего она нужна? То есть, смотрите, когда будет тепло, да что ж такое, когда будет тепло вот, вот эта резина будет на пол шестого висеть сейчас она вот в таком положении вроде держится то есть будет крепиться вот так вот так а, встык к окончанию бокового пластика вот тут вот так а снизу, снизу она будет поджиматься вот этой пластиной. То есть она вот так изнутри. Вот так вот будет прикручена центральными вот этими вот в этих местах, которые по центру идут отверстия. На эти два отверстия я поставлю болтики. Соответственно, вот этот хвост не будет давать упасть резине. снизу попробую показать ну вот так вот это будет снизу выглядеть вот тут в эти два отверстия которые по центру будут вкручены бол болтики с шайбами вот этот хвост кусок будет держать резину Соответственно, все у нас тут будет упругое. То есть даже если при падении вот эта пластина загнется, она легко руками ставится на место. И в то же время, вот, чем она хороша, она жесткая и в то же время э, упругая, деформируется. То есть не будет она тупо упираться, как пластик, а просто согнется. И резина тоже согнется. Поэтому я считаю, что вот у такого решения больше шансов выжить при каких-то падениях. Просто все согнется. Это можно поставить все на место руками. Сейчас я все это смонтирую и покажу результат. Ну раз уж я тут ковыряюсь, а, заодно покажу, как выглядит ДБ-киллер БСЕ-125. Вот такая-то штука. Вставляется. на лето вытаскивали гонять по полям но сейчас вот в городе немножко будем наверное кататься зимой поэтому лучше поставить на место вот так вот она вставляется и снизу фиксируется вот болтиком снизу фиксируется и затем одевается такая декоративная накладка вот так вот. вот так он выглядит ну вот результат что у нас получилось по-моему вполне неплохо Болтики я подкрасил черной краской так такой внешний вид по моему вполне нормально вот снизу сейчас покажу вот снизу вот так вот минимум времени минимум затрат и получили то что нам было нужно вот резина гибкая, при падениях, я думаю, ничего с ней не будет происходить. На этом прощаюсь, всем пока!